В течение последнего года на канале выходило немалое количество видеоматериала, но почти под каждым из них было два комментария. Первый. Эрик, где ролик про input lag? И второй. Где конфиг? Сегодня мы поговорим о втором. Да, в течение 6 месяцев его нельзя было скачать, потому что я его просто-напросто удалил и отправил на переработку. Последняя версия была с тем прицелом, который менял цвет при стрельбе. Да, это было настолько давно. Но сегодня тот день, когда я поделюсь своим новым, и покажу, что изменилось, что добавилось и что я удалил. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы помните. 17-й год. Кнопка I. Это написать в чате, я играю на лайхахерсом конфиге от шока. Но я предлагаю перейти в CSGO и продемонстрировать его содержимое. Полетели. Давайте начнем с того, что бросается в глаза прямо сейчас Да, это 4 на 3 1280 на 960 И я вам скажу так, это лучшее разрешение, которое я вообще использовал И тем более с таким же разрешением бегает Simple Кто не знает, это игрок Flipside Tactics А еще я у него забрал очень важные настройки видео Понятное дело, это человек, который играет в эту игру каждый день И он настроил эту игру максимально правильно Но если настройки графики мы можем украсть то прицел, радар, размер всего этого худа и его цвет, это уже что-то персональное, и мы можем это кастомизировать. Давайте начнем с того, что у меня CSGO на английском. Да, это странно. Но вообще есть на самом деле люди, которые до сих пор не верят в input lag. Я верю в то, что на английской CSGO больше FPS, плавности... И просто все работает быстрее. Я никак это не докажу, но я почему-то в это начал верить. Да, это звучит ужасно, это звучит глупо, но у меня есть аргумент. Уже два с половиной года мы работаем в шоке и мы знаем, какой сурс первый изнутри, а он дерьмо. Поэтому я в это могу поверить. Давайте продолжим с биндов. А у меня они уменьшились. Если раньше стрелочки на клавиатуре исправляли твой прицел делали его больше или меньше я это убрал это не нужно менять прицел вообще это грех также убрал возможность уменьшить или увеличить громкость игры потому что я этим редко пользовался это не особо нужно нужно просто поставить ту громкость на которой ты постоянно играешь буква c это у нас говорить очень удобная позиция для кнопочки пользуюсь уже этим три года советую нажимая на H мы мутим или размучиваем своих тиммейтов. Если у вас важный клатч, вы можете это сделать. Если раньше мы нажимали на «Ай» и появлялся текст и «Я играю на лайфхакерском конфиге от Шока», и это стало мемом, то сейчас иди по тренси. Иди по тренси. Иди по тренси. Ноу-клип. Это что? Давайте вспомним первую букву ноуклипа. клипа Понятное дело, это N. Нажимая на эту кнопку, мы летаем. У вас перестрелка. Но вы замечаете внезапно, что у вас бомба в руках. Но если вы потеряете бомбу, будет не очень. Раньше вы нажимали на пятерку, выкидывали бомбу через J и теряли очень драгоценное время. Сейчас вы можете стреляться, нажать на V и она просто вылетит. Без надобности переключаться на нее. Как только вышел Danger Zone появилась очень важная команда, которая показывает где находится противник, либо дроп, либо что-то еще. Это метка. Нажимая на X вы показываете свою метку. И это мега удобно. Вы играете люркеров на Б, и ваша команда пробирается на лонг. Но на вашем радаре не отображается происходящее на лонге. Поэтому нажимая на Z... У вас открывается больше обзора Ребята из Кайс запустили свой Battle Pass на сайте Вы можете выполнять миссии вроде отправить 2 стикера в чат Либо выиграть 5 игр в краше с коэффициентом 2 x И получить за это ценные призы От бесплатных кейсов до бесплатных скинов До окончания сезона осталось 50 дней Поэтому примите участие в этом мероприятии, пока это возможно Ссылочка на Кайс будет в закрепленном комментарии этого ролика Большинство людей скачивают мой кофе не просто потому, что он популярный А из-за того, что здесь можно прыгать Двойным прыжком Смотрите У нас тут Есть возможность Подняться на коробку Мы это делаем Просто прыжком Как вы можете заметить Ничего не происходит Я просто прыгаю Но если мы нажмем на пробел То я делаю Прыжок плюс контрол И этот прыжок Выше Чем обычный Вы можете сейчас заметить Что в моем прыжке Будет пролаг И этим пролагом Можно пользоваться Такая же ситуация У нас на мираже Обычный прыжок Ничего не дает но прыжок с пробелом дает подняться с первого раза Такая же ситуация с этой коробкой Такая же ситуация и здесь Это же легендарно Самая дефолтная и старая команда это очистка стен от пуль, от крови и от грязи Нажимаем на shift и все чистится Круто А сейчас самое интересное Это гранаты Впервые в моем конфиге появились бинды на них. У вас перестрелка на шорте, и вы понимаете, что сейчас нужен молотов. Если раньше вы заходили и смотрели на клавиатуру, где четверка, тыкали раз, два, три, и, возможно, иногда ошибались и нажимали лишний раз, переходили обратно к флешке, это занимает очень много времени. Сейчас мы нашли решение. Сейчас нажимая на маус 4, берется сразу же молотов в руки. Мы его кидаем, кидаем еще один, кидаем еще один... И все это происходит очень быстро Вам сказали, нужно кинуть смок в окно Мы подходим сюда и сразу берем, кидаем его Это у нас на Маус 5 Флешка у нас на колесико мышки Она кидается очень быстро Это быстрее, чем кидать ее вручную Понятное дело, прямо сейчас в этом сложно разобраться Запомнить, но одна катка на фейсете Вам даст возможность это все вызобрить. Это гораздо быстрее, чем вручную Ну а на осколочную гранату я не сделал бин Потому что она всегда 4 как бы вы бы ни хотели, она всегда будет четверкой. Поэтому вы можете спокойно брать гранату и кидать ее под А. Ну а если вам нужен Джаб Строу то я про него не забыл. Нажимая на Alt, вы используете его. Это Смог из 2015 года, который я до сих пор не выучил. Задумайтесь о том, брать у меня конфиг или нет. Ну а сейчас самая главная фишка этого конфига. Это мгновенно Дефьюз. Мы просто подходим к бомбе. И если вам лень ждать, вы нажимаете на Е... E, и бомба зефается мгновенно. Simple. И остальные не знаю, почему до сих пор не используют. Также есть очень простая команда, которая уже вшита в конфиг. Вы можете это не прописывать. Заходим в настройки. В настройки аудио. И видим вот эту вот настройку. 10 секунд до взрыва бомбы. И теперь вы услышите музыку за 10 секунд до взрыва. Это дает огромнейшую подсказку. Вот так вот. Это просто прекрасный легальный чит, который есть в CSGO. А также на колесика вниз у нас прописывается прыжок, и это гораздо удобнее, чем пробел, потому что понихопить матчмейкинг на фейсити с пробелом просто невозможно. Вот такие чудеса вы можете творить в матчмейкинге. если поставите конфиг от шока. А также, когда я запускаю CSGO, я постоянно делаю одно и то же. Shift-Up, интернет-браузер, и у меня открывается Сабишок. Как это сделать? Просто заходим в настройки браузер и прописываем сюда Сабишок и все. Если вы хотите, чтобы открывался бы не собишек, а YouTube или вконтакте, вы можете просто нажимать здесь сразу YouTube, сразу ВКонтакте. Это ведь идеально. Давайте я вам покажу мои настройки NVIDIA. Там нет ничего особенного, но я все равно покажу. Это у нас во весь экран, чтобы работало бы 4.3 растянутая КП 1920 на 1080, 240 Гц. И самое главное, я уже 3 года играю с такой настройкой. Цифровая интенсивность плюс 70%. CSGO становится более яркой, красочной, насыщенной, играть хочется в эту игру больше. Без этой настройки играть депрессивно и хочется плакать. Мои параметры запуска. Это у нас герцовка 240. Если у вас она другая, то поставьте свою цифру. Это убирает за Тикрец 128 на своем сервере. FPS Max 0, чтобы у меня был всегда максимально. Так делать simple я сделаю также. Это за команды, которые, по сути, если даже объясню, ничего не дадут. Просто поставил, потому что так ставят другие. И команда, которая помогает OBS увидеть CSGO, а CSGO показывается OBS. Если вы не стример и не ютубер, вы можете это убрать спокойно и ничего не будет. Чтобы ставить мой конфиг, нужно сохранить свой, если не понравится, что вернуться к своему. Мы открываем консоль и прописываем в write конфиг и любое название что-то отлично конфиг сохранен сейчас мы выходим из cs ки заходим в system c program files steam юзер дата вот в такие папки вы заходите и находите здесь свой конфиг что-то мы его копируем и переносим в папку CSGO в кфг Теперь он у вас сохранился, вы свой не потеряете. Если вам не понравится мой конфиг, вы просто прописываете exec что-то, и он возвращается. Но вы спросите, Эрик, а как скачать твой конфиг? Все очень просто. Ну, для нас не очень, мы делали эту страничку. Сейчас будет релиз, еще этого никто не видел. Я беру свой конфиг и загружаю прямо сейчас на сайт. И автоматически все прогрузилось. Все мои бинды, прицел. Но также что можно добавить видео VideoTXT. Прописываем в поиске VideoTXT и находим вот такой вот материал. Видео Options TXT. Мы его переносим. И у нас появляется вся информация о том, какие у вас настройки видео. Здесь мы пишем параметр запуска. DPI 800 растянутая, девайсы и так далее, я все распишу, вы можете это все увидеть, если зайдете ко мне на профиль. А ограничений на загрузку нет, вы можете скачивать сколько угодно, Поэтому всем приятной игры на моем конфиге. Мы сделали эту вкладку для всех открытую. То есть вы можете зайти к своему другу и посмотреть, какие у него настройки, какой у него прицел, скопировать его, увидеть, какие у него девайсы, мышки и так далее. А если вы на лане и хотите скачать свой конфиг, вы просто прописывайте с нет вашу ссылку и сразу попадаете себе на страничку. Спасибо тебе за просмотр этого ролика. Не забудь подписаться на канал. Пожалуйста, это реально важно. С тобой был я, Эрик Шоков, и я с тобой прощаюсь. Надеюсь, ненадолго. До следующего ролика. Пока.